Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рей, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды Так, я смотрю, что здесь у меня награда за Лигу Сёгунов, а вторая уже за Лигу Самураев 2 звезды, то есть <смех> меня сбросили Да, как бы не дадось звездочки, сейчас посмотрим кстати, сейчас глянем Нет, пока Лига Самураев 2 звезды, ну это непозволительно, ребята Понимаете? Это непозволительно. Поэтому давай-ка мы обратно с тобой в Лигу Сегунов побежим. Я не хочу, чтобы получилось у нас как на прошлой неделе. Сфейлили. Просто сфелили мы ее. Такого нельзя больше позволять. Так, ну что. Давай события потом. Вначале мы побежим на турнирку. Сразу же ее забомбим. Так, 42 44-й уровень. Но я думаю, что пока своими силами здесь будем справляться Так, мне подписчик написал Рэй, не качай Типа Рокстеди, он будет в событии В каком событии? В этом событии? Или в каком? Так, слушай, ну постепенка есть Давай, наверное, муху шваркнем Чтобы она тут не успела хильнуть Ай-яй-яй-яй-яй Смотри, что делает Снял, снял дебаф Ладно, у нас есть кофемашина для этого Сломанная. Которая отказала и взорвалась. И причем она взорвалась у нас, а урон получил почему-то враг. Угу. Ну, Лига Самураев три звезды сейчас будет взята у нас. Сейчас мы эту. Давай я возьму, наверное, зэка. Ну, чтобы по мы здесь. Раз, два, три, четыре. Я думаю, одной бомбочки здесь будет им достаточно, да? Как подачка на эти вам, и они все упадут. Проверим. Проверим. Не все упали Роквелл выжил и Дони. Ну ладно Дони, А Роквелл то с какого перепуга вдруг Почувствовал себя танком а? Ну вот Самураи взяли Так перепрыгиваем мы 20 ступенек Как я понял Давай возьмем Донни 20 ступенек, то есть э, 5 поединков Мы с тобой переходим на следующий ранг Ну такой расклад устроил меня Очень даже Ну что, супостатики знаете вам подарочек от Дони Да, ему очень сильно понравилось Ну-ка 60-е, да? Ну да Значит действительно по 20 ступенек перепрыгиваем 15-19 уже дают о, я возьму наверное Е. Ну Джастин Да все знают Джастина Все знают Джастина Что он наверное здесь Первым ходить не будет Да, здесь первым ходит Хан Несмотря на то, что у него всего лишь 56 уровень Просто я, у меня нет слов, ребят, на этого Джастин Он даже добить не мог Задебафленные чуваки стоят с пониженной защитой Он не смог их просто ультой снести Вот так вот Так что не все, ребята, бойцы, как говорится, в платинового ранга и массовыми атаками хороши У него две массовые атаки и все фуфло И сам он по себе ватник Ай, даже Рафаэль, наверное, будет круче вот этот вот во-первых, у него инициатива офигенная. Да, у него одна массовая атака, я не спорю, но она великолепна. Даже он на своем 92-м уровне смог всех запинать, в отличие от Джастина. Ну, друзья, делайте вывод, что Джастина надо качать в последнюю очередь. Возможно, даже после Бакстера, Мухи и Кирби. Так, ну что, здесь возьму, наверное, я Ну давай железноголового возьмем Так, сплинтер, отвали Сейчас у нас железноголовый бомбанет Но опять же, у него инициатива очень маленькая У него массовая атака, но По скорости он, конечно, слабоват Даже Кейси 50 какой там Шестой уровень, и тот ходит первым И саблезуб А вот только он третьим уже Да иди ты Стоит тут мне, выпендривается. Как-то так. Но ну, вот, ребята, мы и в Лиге Сёгунов Но это еще, как говорится, не предел. Мы можем дальше двигаться. Дай-ка я возьму Макмана. Сейчас Макман свое торнадо, как говорится, запустит, и все будет окей. Ну что, кролики? Получите. И этого было достаточно. Просто выпустили торнадо и все. Так, смотрим. Тогда 20 ступенек пролетали сейчас. Тоже 20 ступенек. То есть ничего не поменялось. Так, возьмем Рафаэля. Майки. Вот так вот. Ну что же. Да какое уклонение? Оно нам тут не нужно, это уклонение ваше. Да ну нафиг ты чё, Рокзар, совсем что ли припух? Ты Эйпл не смог ушатать. Смотри, как надо делать. Вот так вот. Неплохой удар, да? Ой, зря ты это делаешь. Хе, Лео. И ты тоже кабан. Кабана удара Так, до не добили и добиваем Лео Вот как-то так Погнали дальше э, Сейчас должно быть 50 место у нас 51 -е. Возьму Баксера здесь Раз, два, три 4. Вот этого Донателла мне хочется прокачать, ребят. В платиновый ранг. Что скажете, а? В принципе, он как бы... Я не знаю, насколько он мощный, не мощный. Но у него все-таки есть и хил. У него есть массовая атака. У него есть усиление, то есть баф. Как по мне, ну, наверное, достойный персонаж. Плюс массовая атака, которая накладывает э, дебаф в виде... Ожога Вот Карайку, наверное, если прокачать Вот именно эту до сотки Мне кажется, она будет тоже достойным персонажем У нее очень мощная инициатива Она, наверное, будет вторая или третья После Зека и Усаги Хотя у нас и Хан тоже имеет Довольно неплохую инициативу Так, ну давай Да ну, хорош, ты че а вот куда своей вот этой массовой атакой, мне кажется, тоже было бы неплохая. Опять же, это все предположение, потому что скиллы не прокачаны, и уровень не соты, и какие-то выводы здесь делать сложно. Но я тебе скажу одно: что в Лигу Сгунов две звездочки мы сейчас уже переберемся. Надо только найти мне. Во, 15-20. Возьмем Лео здесь. Его одного здесь будет достаточно. Чтобы сделать вертушку, да, и чтобы наказать их. Ну, плащ вот этот, конечно. С кем он там? Я так и не могу понять, там цыпленок или кто у него изображен на плаще? Похож как на цыпленка, да? Но в то же время... Непонятно. По-моему, цыпленок. Ну что, Лига Сигунов, две звездочки у нас в кармане. Естественно, будем пытаться взять... Лигу Сгунов 3 звезды. Так, возьмем здесь усаги. Ну, если здесь мы тоже будем пролетать также 20 ступенек. То за 5 поединков мы перейдем в Лигу Сгунов 3 звезды. А там уже. Единственное, конечно, плохо, что. Опять у меня рабочие дни начинаются. Сегодня короткий выходной, ребят. Вот. Да и то уже полдня прошло, а завтра опять в ночные смены. Но зато потом длинные выходные. Так, ну что, тут попробуем. О, 16.21. Супер шредер Если перед, что мы сейчас запинаем, 60 уровень у наших противников, достаточно будет одного супер -шреддера. Нет, недостаточно Недостаточно оказалось, понимаешь? Вот такие вот дела Ладно, главное, что никто не пострадал Немножко меньше мы берем Не 20 кубков уже получается А где-то 18-17 Вот так вот Ать, 16.21. Было, было же. Вот. Ну что, возьмем Армагона тогда. В принципе, уже 70 уровней пошли. Можно даже никого не менять. Хотя враг 60 уровень имеет. Давай, Армагон. валунчиком их всех притопчи. У нас армагон, крэнк Такие бойцы, маузеры Которым в принципе никто не нужен Они сами неплохо справляются Ищем 16-21 Так, возьму, наверное, здесь крэнга Крэнк сейчас сдует их всех Тьф, Одним лучом ну что, погнали? Так и. Да что ж ты делать? Нифига себе, он не добил кабана 62 уровня. Что происходит, а? Как? Как ты его оставил живых-то? 18 уровень. Раз, два, три, четыре. И Маузер у меня пойдет, получается, в соло. Против всех. Ничего себе, услышь, инициативка. Нормально, он даже переплюнул Ваньку и Кужеголова. Вот так вот. Есть, Лига Сегунов, три звездочки на нас в кармане. И последний поединок выступает у нас Маузер. Соло А вот сейчас там мы и посмотрим Да он по идее должен справиться Просто всех в труху С одной плюхи Я тебе говорил Что довольно сильный, сильный персонаж Ну что ребят что -то Сколько нам тут Два ранга перепрыгнули Точнее дв два места ну что, теперь, естественно, делаем ежедневки. Так, так, так, так. И вот так. Бакстер Стокман. Противные грибы эти. Давай, давай. Ага, двойная атака. Так, добиваем плане я думал сейчас мы этот гриб уничтожим с одной плюхи но видишь не тут-то было он еще отхиливается отхил на 3600 нормальный хил у него идет у грибочка у этого 3600 Ракета, конечно же давай так сделаем пощем ему надавали Левок. Так, училка это бесевая. Все. И зуба тоже мы уничтожили. Так, так, так, так, так, так. Смотрим, что у нас там дальше. Поднять уровень персонажа это все понятно, сразиться. Ну что, поехали тогда искать. А, не то. Нам нужен, блин, геймпады эти. Раз. И опять выпадает только Джой. Вот он, вот он, геймпад. Выпал, наконец-то. Так. И. Э, 9, получается, 9 3D очков. Блин, 9 штук. Да, конечно. Мы только одни нашли. Ну, трендец просто. Просто трендец. Вторые. Третьи. А нам нужно девять, да? Четвертые. Пятые. Пятые. Ну, где вы там? Шестые. Так, пицца кончится сейчас Седьмые И последний раз Нифига не выпало Пицца кончилась, поэтому я бы дальше бы искал бы, но никак Поднять уровень персонажа Ну что, идем на нашего Рафаэля И прокачиваем его до 93 уровня Здесь забираем остатки наших наград Теперь о, вот это вот, вот это хорошо это надо, ребят, обязательно проходить. Жетоны на помойке не валяются. И они мне нужны. Так, не забывай, что мы сейчас еще немножко пофармим. Сколько вообще мы получим сегодня? Сколько у нас было и сколько получим? А, так у нас мало пока, да? 70 всего лишь. Так, плюс еще 60. Так, это уже будет у нас сколько... 130, да? Это будет у нас 130 жетонов. Так, плюс 80. Ага, это уже за 200. Это уже будет за 200 и там сотка. То есть 300, 300 жетонов. Нормально, я тебе скажу. 30 жетонов и где-то мы нафармливаем Тоже около 300 Последний Пошли пинать <coughs> И где-то около 300 мы еще нафармить сможем Ну, шикарно О, валун решил бросить Ну, правильно, правильно Не осуждаю Ванька психанулся, взялся за пулемет. Из Мековин тоже начинает психовать, я прям вижу. На тебе, промахнулся? Да какого лешего, Армагон, ну что ты, блин. Пониженная меткость, поэтому он, ребят, просто промахнулся своим супер -укусом. Такая вот дилемма. Так, этого у нас 310 жетонов, окей. Так, где мы там... Вот здесь сюда Погнали Блин, у нас, кстати, очень мало Телепортов осталось Все, а, у нас Одни жетоны только остались, понял Тогда фармим их до последнего Ну что, уже 400 жетонов У нас накоплено 500 есть ну что ребята как я говорил еще где-то 300 нафарбили мы примерно и в итоге где-то 600 у нас жетонов то есть на следующей серии мы уже получим еще 3 днк ну и замечательно ну а на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.